Вообще, ну вот, методика работы с, с любым персонажем из вашего прошлого, если вам чего-то хочется, вначале вы даете то, что хочется ему. А потом как бы просите. Mm -hmm. вот. И с мамой такая же история. То есть, например, мама вам скажет. Ты неблагодарная, да? Соответственно, вы маму благодарите там за там, 5-10, то, что там дала жизнь, там, бла-бла-бла, там воспитывала. Вот, а потом от нее просите. Mm -hmm. Вот. То есть как бы именно так это работает. То есть нельзя прийти к маме, стукнуть кулаком по столу и сказать, слышь, мама, у меня тут списочек, блин, а я тут прошла тренинг, будь-ка добра, мне тут вот 10 инициаций, пожалуйста, сделай. Вот, то есть так не работает. Всегда, когда вам что-то нужно, вам вначале нужно э, человека как-то ну, задобрить, признание ему дать, внимание ему дать, потому что вы приходите в роли просящего, и вам вначале нужно человеку что-то дать из этой роли. Вот. Дадите, я вас уверяю, образ мамы сразу же поменяется. Вот.